Когда мы говорим о фиброзе, это речь идет о интерстициальной пневмонии. В, в номенклатуре она идет как атипичная. хотя значит, она не снаружи, а изнутри идет. И здесь возникают ряд проблем, почему она вот так оттуда пошла. Ну, про пневмонию, красивая тема, понимаете, про типичные пневмонии на злобу дня сегодняшнего дня можно рассказывать много. И у меня с первого дня только еще ковид маячил в 19-20 году в воздухе, как я уже разрабатывал не только индивидуальные, а такие брендовые стратегии для того, чтобы делать. А что делать, если человек с избыточным весом? Вы знаете, что избыточный вес для... было огромным, но ну, минусом для всех вот этих э, госпитальных э, клинических баз. Вот. А что будем делать со стариками, когда... У старика или у пожилого человека. А что будем делать, если у них уже на каком-то другом фоне? А еще плюс сердечные заболевания еще. Мы же люди до ковида жили как-то и не особо задумывались на это. Потому что на уровне медикаментозной медицины симптоматику снимали. И они более-менее доживали до пенсионного возраста и переживали дальше. Что такое Легкая. легкое это наружу. Вот как Масяне говорит, легкое это наружу. Кишечник – это наружу. То есть вот кишечная трубка протащена через наше все тело, имеет вход и выход. А легкое, оно у него, оно тоже внутри. И это тоже наружу, но у него выход и вход через одну отверстие, через брахиальное дерево. Вот. И вот мы вдыхаем, выдыхаем и так далее. Теперь представьте себе, что легкое по своей площади, ну, с размером с футбольное поле. Теперь это футбольное поле, вот это разглаженное футбольное поле, мы как оригами должны собрать, собрать, собрать, собрать, согнуть, согнуть, согнуть. Вот как мы лист бумаги сжимаем в комок, так это футбольное поле мы должны сжать и упаковать, чтобы у нас получилась вот эта поверхность вся. И эта поверхность, она будет у нас дыхательной поверхностью. Дыхательной поверхностью, на которой происходит в первую очередь газообмен. Газообмен – это значит, кислород туда заходит, а углекислый газ выходит, и вот эта вся поверхность, она обеспечивает наш контакт с внешним миром, с воздухом, и вот так мы дышим. Теперь представьте себе, легкие же не такие большие, как это все туда упаковано. Вот представьте, насколько все это микро-микро-микро-микро одно в другое вложено-вложено. Итак, когда мы видим, что у нас вот это бронг Главный брон потом поделился на правый и левый. Потом каждый, начали, вот это дерево, которое мы взяли, ствол у нас это вход в легочную идею, а вся вот остальное, а листики, которые от этого перевернутое дерево, они все внутри. И листики сами, это уже не профессиальное дерево, а сами альвеолы. И вот теперь мы все, если себе эту картинку красиво себе образно представили, мы понимаем, а что будет, если что-то в этой системе, когда по стволу заходит, потом по веточкам-веточкам расходится, а потом ну, вот этот воздух уже по листочкам, где происходит вот этот газообмен. Вот. И вот когда мы говорим о данной девочке, которая там, допустим, с года у нее начались все вот эти вот проблемы с дыхательной системой, с бронхами они начали раздуваться, образоваться, образовываться вот эти бронхоэктотические мешки. И когда эти листики, они где-то потеряли связь с этим деревом и начали спадаться, склеиваться. И, в общем, когда это все... Воспаляется, вот у вас кожа может воспалиться, но это наружу, но она воспаляется. Из нее там продуцирована царапина, из нее выделяется всякая там. Вот, и гной, и лимфа, и все что угодно. А в кишечнике тоже может воспалиться. Кишечник это тоже оригами сложено, то, то есть вот это только кишечная трубка. И вот это нужно себе, вот эту картинку представить. И когда мы видим, что у ребенка там в год вот, одно за другим, воспаление за воспалением, антибиотики даем, пытаемся глушить, пытаемся вдыхать, раз наружу, значит, мы антибиотики пытаемся ввести не снизу через кровеносное русло, вот, к стенке подвести, а через наружу, через вдыхание. И вот таким путем лечим месяц, два, три, лежим в больнице, на ЭВЛ, на маске, и вот, и ничего не работает. И все, что есть в медицинском арсенале, они все это делают. Делают, оно не работает. Делают, оно не работает. И вот представьте себе, теперь состояние ребенка, которому всегда хронически не хватает воздуха, который слегка там нагрузка, он посинел, воздуха не хватило, это еще что-то. И вот когда они вот так обращаются ко мне и говорят, что у нас вот такая проблема, надо понять, что все... Не просто так, что-то такое произошло, а с чего, ну, вот это бронхиальное дерево, вот эти веточки, и вот эта легочная ткань, листики, все это развалилось. И когда ты понимаешь, что пострадала легкая, которая через более прямой бронх, и у тебя первый вопрос, а что могло случиться такого, что... Это легкое, вот так бронхиальное дерево пострадало, и все это легкое развалилось, когда две трети легкого нет. Такое может возникнуть, если человек попал, допустим, в легкие попали какие-то жесткая агрессивная среда. Жесткая агрессивная среда – это какие-то отравляющие вещества. Это какое-то еще, но где там... Годовалый или пол, полугодовалый ребенок у которого, и где эта агрессивная среда. И вот она, когда мне родители, мама начинает все это рассказывать, я понимаю, что что-то случилось форс-мажорное. И я спрашиваю, вы ребенка, он искусственнее, на искусственном вскармливали или был на естественном? И она мне говорит, а мы ее в месяц-полтора, молоко кончилось, и я ее перевела на искусственное вскармливание. Что такое искусственное вскармливание? Вот эти вот смеси, которые могут храниться годами, которые могут в порошке вот эти, потом этот порошок разболтали в воде, потом его немножко подогрели. И вот представьте себе, что пищеварительной системе, надо это все начать переваривать. Я почему говорю, вот это легкий, а вот это желудочно-кишечный тракт. Это все надо переваривать. Алло, а желудочно-кишечный тракт такого маленького ребенка, он в принципе рассчитан только на материнское молоко. А тут вы ему начинаете заливать этот растворенный в воде порошок, сделанный на каком-то заводе. Эти дети, как правило, срыгивают эту смесь. Когда одно дело, он срыгнул материнское молоко, которое органика полная, то есть это комплиментарно. Вот это мама, вот это ребенок, вот это ее молоко, и как бы тут вопросов нет. Грудное молоко можно за... Капать в нос можно закапать в глаз и мы часто пользуемся в педиатрии таким, чтобы материнским молоком пробываем ребенку глазки, можем закапывать в нос, то есть не даже не просто воду, а материнское молоко, потому что оно очень сродственно, оно к телу ребенка, вот и тут. И Я задаю следующий вопрос, я говорю, когда вы ее перевели на искусственную смесь, вот на этот порошок, растворенный в воде, она у вас срыгивала, и мама говорит, о, срыгивала еще срыгивала, и она подавилась этой всей блевотиной, извините. И, естественно, тогда картинка складывается, что она подавилась этой агрессивной средой, не пере... ну, вот этим кишечным, Ж... вернее, желудочным соком со всей этой кислотой, которая теперь попала в легкое. И через вот этот короткий брон похопала в легкое. Ну, естественно, наделала там делов. Оно полу этого легкого растворило, переварило. И они начинают тогда вспоминать, что никто этому большого значения не, прида не придал. Ребенок попал в больницу, как-то его там откачали, как-то э от зондов вытащили эту вот дикую смесь, блевотную, но все это разрушило и бронхиальное дерево, и лег легочную ткань, вот эту альвеолярную. Ну и вот когда ты начинаешь всю эту картинку складывать, ты начинаешь понимать, откуда началось. Мы можем помочь разрушить, а помочь построить мы должны только единственным вариантом понять, как организм это делает, и помочь ему строить. Потому что не мы строим. Понимаете, мы не пересаживаем легкое, а мы организму помогаем строить. Но не мы строим. Организм строит. А наша цель ввоз энергоресурса, помогать и управлять этим процессом. Ну и когда ты столько лет за рулем, когда ты столько лет этим занимаешься, ты уже да, дальше, у тебя есть определенные знания, опыт, что, зачем начинать делать. Нужно понять, что ребенка привезли с чемоданом лекарств. А как мы будем строить на медикаментозной базе? Никак. Нам нужно, чтобы лекарства отодвинуть, аж и дать организму самому строить. Ну, в общем, я просто рассказываю о том, что это вот такие вот, ну, высший пилотаж. Вот. Естественно, что строить мы начинаем, управляя процессом дыхания, управляя... Тем, как грудная клетка начнет с, с сохранной части, мы же построить с дефект. В легком можем заполнить. Не просто туда кусок, дырку залатали. А мы можем легкое, которая осталась еще, если от него вообще что-то осталось. Если его нету, то мы построить не из чего. Понимаете? И мы из того, что есть, начинаем выращивать. Выращивать и заполнять эту пустоту. Понятно, что когда мы уже вырастим, вот представь себе, что осталась там третья часть. Если мы одну треть вырастем, это уже будет две трети. И это уже клиника поменяется. Ребенок начнет дышать, ребенок начнет двигать, быть двигательно активным, он начнем ходить, бегать и все остальное. Вся детская экспрессия двигателя начнет разворачиваться. Вот. И вот тогда, когда уже рыбать увидит, что ребенок начал ходить и бегать, когда начинает, перестал сидеть, когда появились розовые щечки и яркие глазки и все остальное, вот тогда вы получаете определенную квоту доверия. До этого вы под пристальным вниманием всей семьи, докторов и все сидят на измене. Все сидят на том, что да, такого быть не может. Да как такое вообще может быть? Мы же все кончили одни институты же, вы понимаете, что всегда вопрос «а что он умеет делать такого?». Когда бы все кончили одну, одни и те же институты по одной и той же программе. Причем, что российские, что украинские, что немецкие, что американские доктора, вы понимаете? Я умею биомеханически управлять процессом. И вот через этот внешний привод, через вот эти механизмы самоощущения, самообновления, через механизмы... Самовосстановление, это значит, сам организм строит ткани, не я строю. Он сам форму задает, не я ее задаю, я создаю условия, вот понимаете, как? я его как бы гоню туда. И я вот этими его ресурсами, они же должны долететь до своего Красноярска и по дороге, Ничего не должно случиться, потому что если кто бы не был виноват, все виноваты, я, я же последний. И все равно все, весь шлейф отбросят на меня. Представляете, что теперь этого ребенка окружили все родные и близкие, и первое, что сделают после того, как выспятся после перелета, они побегут к докторам, которые смотрели его, и которые его ввели и так далее. И вот как вы должны отработать все это, как вы должны их ошарашить, этих, этих докторов, результатом, чтобы они не сказали, ну, как-то вот-вот что-то, ну, а может, изразъездили, а мы тут тоже все умеем, и так далее. И вот это принципиальный момент. Пока не будет вот от них этого «вау», пока не будет от них просто от того, что они увидели некое что-то, чего никогда не видели, ну вот, примерно так все эти строятся лечебно-реабилитационные программы. И вы должны что-то уметь делать такое, с чего не умеет больше никто. Так вот, это все основано, а, на внешнем приводе, б, на биомеханических методах лечения. Биомеханические, то есть я могу только управлять внешней функцией, через внешнюю функцию создавая искусственную внешнюю тренажерно-тренировочную среду, управлять тем, что происходит внутри. У меня настолько вот это процессное, образное мировосприятие, я в других областях не знаю, но что касается человеческого организма, для меня каждый индивидуален. У меня нет понятия статистики, у меня есть только есть я, есть вот этот конкретный пациент, и я в нем, внутри него что-то делаю, хожу там, образно говоря, хожу, что-то смотрю, и у меня есть механизмы, как туда залезть. И вот меня задают вопрос, а скажите вашу статистику? Статистика – это примерно так. А вот вы взяли 100 человек на лечение, из 100 человек сколько у вас было успешных, сколько у вас было средних, и сколько было негативных. И я всегда объясняю. Индивидуальный подход, он принципиально не предполагает вот этих какого-то отхода и брака. Я беру конкретного человека, я, у меня есть человек, и я его занимаюсь этими ремонтно-восстановительными работами. И из материала заказчика. Но, понимаете, да, у меня же еще есть понятия репутационные вещи. И я никогда не возьму то, что я не умею. Если я сомневаюсь, я скажу, что, извините, у меня достаточно опыта, но я в данную ситуацию я, значит, должен начать делать, я должен потрогать, я должен покумекать, поразмышлять, я должен всю эту картину себе представить. Иногда это занимает... Ну, на острие, как бы, лезвие, когда вот это в прямом диалоге, я могу выдавать вот такие вещи, что, а почему вы, а было ли там, допустим, такое, что она поперхнулась и подавилась этой блевотиной, потому что если бы она подавилась даже уже пер, частично переваренным материнским молоком, но откашлилась, да и все, ничего бы не произошло, что водой, что молоком, ну, будем так говорить, вот. А здесь, представьте себе, две третьих легкого развалилось, представьте, какая агрессивная среда туда попала.